Добрый день всем! Рад вас приветствовать на нашем канале и хочу сегодня предложить вам поучаствовать в очень интересном эксперименте, который я хочу совместно с вами провести на своем канале. В чем данный эксперимент будет состоять? Очень часто трейдинг ассоциируется это с поиском каких-то идеальных точек входа и как только вы нашли эту точку входа, вы вошли и все у вас прибыль у вас карма. Я хочу этот миф развеять и хочу показать вам, что трейдинг это абсолютно не точка входа. Да, действительно, конечно, точка входа и хорошая точка входа это важно, это правильно. Но гораздо важнее другие моменты, которые, к сожалению, трейдеры очень часто забывают. Это управление капиталом, это риск менеджмент. Я считаю, что гораздо важнее грамотно управлять позицией и вовремя из нее выйти, чем именно искать какую-то идеальную точку входа которые я считаю на самом деле не существуют. Итак, чем мы будем заниматься на наших онлайн курсах онлайн торговли? Самое главное выбирать инструмент, на котором будем торговать и выбирать точку входа будете только вы. Я не буду в этом вообще никакого принимать участие. Чем больше вас придет на данной встрече, тем будет интереснее вам. Просто голосование мы будем выбирать инструмент, вы будете выбирать точку входа, вы будете выбирать направление, а дальше уже буду действовать я. Как я уже говорил. Цель данного эксперимента – доказать вам, что точка входа не самое главное. То есть вы можете войти в любой месте, на любом инструменте, в любом направлении, а дальше я буду использовать теханализ, я буду использовать контроль позиций, управление позицией. Если мне позиции ваши понравятся, я проведу теханализ, я могу увеличить позицию. Буду также применять и торговых роботов, которые я использую. В частности, это может быть SuperSmart, вставление стопов профитов, это обязательно риск менеджер. Который, кстати, может дать информацию о том Сколько в течение дня у меня было сделок там, Какие они были Плюсовые, минусовые Сколько я обходил лонг, шорт и так далее То есть вот такая информация, она гораздо важнее Чем найти какую-то идеальную точку входа Которую, я считаю, все-таки Не существует, это больше Граль некий у вас в голове А трейдинг это не есть листь, поиск идеальной точки входа А это совокупности Все вместе взятые: Вход, выход, контроль, управление позицией и если брать глобально, то полностью управление вашим капиталом, который вы используете. Это может быть не только трейдинг, это может быть бизнес параллельно, это может быть зарплата, которую вы получаете на работе. Все это вместе составляет ваш капитал. И если им грамотно управлять, то у вас все будет в шоколаде. Я в этом уверен. Жду вас по средам. 10 часов мы будем начинать на нашем канале. И, наверное, я думаю, будет сразу укладываться прямой эфир. Заранее готовьте инструмент, который хотите поторговать. Можете с вечера, можете с утра привезти премаркет. Торговля у нас сейчас начинает. 7 утра. Торговать, сразу говорю, мы будем на рынке Форц. Я там подготовил небольшой тестовый счет. Мы выбираем направление, входим. И дальше начинаем проводить теханализ и определяем тактику торговли, которую будем использовать. Вы входите, я управляю позицией и контролирую ее. И вместе мы должны получить с вами профиль. Давайте поэкспериментируем и посмотрим, что из этого получится. Что у вас? Приходите обязательно. Спасибо за внимание. Пока расписание. Среда 10.00. В следующую среду приходите и начнем нашу торговлю, наших эксперимент. До свидания.